в одном вагоне негр и хохол. Негр достает банан, очищает и ест. Хохол так смотрит и говорит, «Дык, шо это?» Негр, «Банан!» Хохол, «Дай попробовать!» Негр, «Най!» Тут съедает банан. Негр достает ананас, тоже начинает его чистить, чистит. Хохол, «Дык, а это шо?» Негр, «Ананас!» «Дать попробовать!» Хохол, «Да, давай!» Наелся, значит, Хохол, сидит довольный, достает свое сало, ложит его, значит. Негор так смотрит, а это что такое? Хохол, сало это, сало. Негор, дай попробовать. Хохол, так что его пробовать? Сало!